Короче говоря, ферма алмазников в Бэдварсе, поехали. Здесь есть изумрудник, но он нам не нужен, потому что мы фармим алмазников. Будем его игнорировать. О, алмазник. Ставим сверху блок и еще два. И получается алмазный фарш. Теперь ломаем блоки и вот наши алмазы. А изумрудник сам упал. Ура!